кому нужна, до да молодых не берут, а я кому нужна и так далее. Вот так многократно человек себя проклинает, вы представляете, и нужно это обязательно убирать. Сразу же хочется, это программы, то есть такие программы человек себе ставит на протяжении своей жизни, может это делать в юности, многократно кто-либо для человека может создавать эти программы. Можно ли их каким-либо образом убирать да их можно убирать следующим образом когда вы будете ложиться спать перед самым сном произнесите следующие слова я нужна всем мужчинам и ложите спать в случае если это делать ежедневно то вы начнете вы увидите насколько заметно увеличится обращение на вас большого количества мужчин вы знаете что